Интервью с новым игроком, с новым игроком, ну, очень, может быть, плохим, это каст. Да, я, кстати, новенький, я зашел на сервер... Вчера? Да. Ну вот, мы как раз новеньких вчера добавляли. Каст один из них. Кстати, кстати, я узнал 3, я, короче, 4777, я на зарядку. А, ты уже добыл на зарядку себе? Ну, мы так и знали, что ты так. После интервью мы тебя забаним. Ок. Ну, а так этот игрок играет у нас очень давно. Но, ну, давай тогда начнем. Э, может быть, ты разрешаешь, да, надеюсь, начать? Кого делать? Ладно, э, кто ты вообще такой? Расскажи о себе. А, я, короче, ну, я по гендеру советский танк Т-34-85, да. Угу. <связь> Был собран 2007 года 5 мая. Да, кстати, я на год старше тебя. Ага. Какой? Вот, <сёк> извинись, да, короче... извинись ты. Не обязан. Обязан. Ну и вот, короче, вот я сижу танкую на тебя вот так вот. Пау. Ага. Не надо так. Надо, надо. Не надо. Ну еще можешь что-то расскажешь? Э, ну, короче, ну ты попуск. Спасибо. Хороший ответ. Я очень надеюсь, что каста за это. Кто-то побьется, жгет, убьет. Ну, короче. Ладно. О, вот это, ну, это, кстати, осуждается на твиче, как бы, да, ты понимаешь, что ты же будущий стример Твича. Ладно, я кажется, осуждаю такие слова за... на Твиче. Но я надеюсь, Каста я не увижу на Твиче. Э. Э -э -э. Ладно. Ладно, согласен. Блин, был. Вот. Обидно. Расскажи, откуда ты? Откуда? Ну, я, короче, из Антарктиды. Угу. Какого... Какой именно? Что? Um... У тебя, кстати, там стрела сзади пропала. Да, ну тоже хорошо. Ну, короче, я из Мурманска, да, как бы на с... живу на севере вместе с Хаскером, да. Угу. Угу. Живу, живу с ним в одном доме, да. В одном? А квартира да. не ошибся? Ладно. В квартире так, по соседству уже... А, да, в одной комнате? Mm -hmm. Чапалаха ему, пропиши там за меня. Убил, ну ладно, как муху раздавил. Давай, тебе, кстати, 50 рублей. За убийство Хаскера? Да. Извините, тогда следующий... Извините, я не хотел... Верните его, верните, пожалуйста, его. Вернулся, слышу, живет. Ну, что еще можешь про себя рассказать? Um, ну короче, м -м -м -м -м -м, Ну, я, короче, такой же шкила, как и ты. Все правильно. Правда, нагры старше тебя, но все же шкила. Да. Ну и вот так вот, да, короче. Сколько тебе лет? М -м -м -м, мне 17. <п desierto> Подготовился ah. гадина. Какого ты года рождения? 2004. Тогда тебе должно быть 18. Нет, нет, не ври. Иван Зол уже 18? Да ладно, я за ним не слежу. Боже, я только слышал о нем, а за ним не слежу. Ладно, будем на прекрасном сервере Дирм, где каст, ну просто каст. Uh, как ты появился на нем? А, так, ну это довольно долгая и интересная история. Ну я послушаю, конечно же, просто я не хочу интервью с тобой на 5 минут делать. <связыв> ну ладно. Ну, короче, я думаю, ты знаешь, кто такой Коди и так далее, да? <связыв> <связыв> да, да, да. И вот, мы с ним были на одном сервере. И я увидел какого-то ноунейма вроде тебя, все в списке ютуберов. <связыв> Как я именно зашел на твой канал, я не помню, либо я через Discord как-то перешел, либо как-то так, я не помню. Uh -huh. и просто как-то я листаю в ленту Ютубе и вижу как бы твой стрим. Uh -huh. Я думаю, зайти на него, думаю, там какая-нибудь шкилы писклявая будет, и и, а ты типа такой... Я такой, ладно. Играли вы на каком-то там бомжанском сервере, да? Ой, ну вот, я думаю, а что бы мне к вам не присоединиться? А, ну да, конечно. Ну, короче, да, я, я написал заявку, ты спустя недели три, наверное, ее рассмотрел. там. Ну, да, Тоже радуйся, хотя бы. Ладно. Да. Еще, кстати, интересная история. Ну. Когда я зашел на именно семью интересную, которая была там раньше. Ну -ну -ну. Я, короче, в главную, ну, в главных админах увидел Ацербита. А, а до этого мы с Коди снимали этих руферов. Я ацербит, короче, был там с нами, и Коди на него бомбынул и запанил его нахер. Потому что он срывал эти съемки. И вот, я, короче, Ну короче, сначала увидел ацера в главных админах. Думал, что меня ацер сейчас заманит, поэтому сам ливну туда. И вот так вот прикольно получилось. А поноп, по-моему, мне опять оттуда кикнули. Или что-то там А ты думаешь, он бы вспомнил против. Блин, обидно. Я так, кстати, первый раз узнал про мечта на резки свинины. Ну, такой крутой, да, меч был. Uh -huh. Лена Резкинина. Бомбил я тогда очень жестко на нацархуйся. Ну и вот, на... в один прекрасный. Си... А, да, ага. В один день, короче, я наконец вечером, какого-то там июня, в начале июня, я наконец-то был добавлен в вайтлист, зашел на спавн, который там из дерева был весь дело да -да -да. ну, Как бы, да. И решил его ждать. Же, ну, это было что там, начало третьего сезона, Да, да, да, -да помню, там, да, да было. В принципе, ну вот и все, я играю уже. Да, ага. Ну сколько-то очень много времени. почти Там уже, почти, наверное, полтора года. Полтора года. Полтора да. года есть уже, наверное. Да, да, да, -да уже есть как раз. Сью, ию... да, прошло ровно полгода. Очень хорошо. Можно сказать, что ты полный олд, да, наверное. Ну да. Ну, Меня, да. Кстати, о чем усмешило. Как... Ну. Я, я не помню, кто говорил. Сюльпун Ханов говорил. Ну. Э... Он, он писал, ну, в семье или на Дирме писал, типа, почему роль Олдов у тех, кто из третьего сезона. Я довольно а. усмехнулся насчет этого, потому что пер... первый и второй сезон длились в сумме два месяца. Да, да, да. да, да. И вот. Нет, три месяца, по идее, если ну, в Ну, там, да, да, да, да, да. В три месяца, но. Ну, и вот. А как третий сезон, такой долгий, хороший был. Ну. И вот я почти был с самого начала. С 1.14.4. Да. Ой, да. Угу. Ну, вот сколько Старше мы версий сменим? сменили за это время мы сменили у нас был на 1 14 4 потом 1 16 1 потом 1 16 3 потом 1 16 4 4 было 4 45 4 5 ну вот так вот Третий сезон был классное время вообще нравится вот нормально Значит, в Майнкрафт. На Дим, ты зашел где-то полтора года назад, но хотел бы тогда узнать, какая твоя первая была версия Майнкрафта и когда ты на нее вообще первый раз зашел. Ну вот моя история насчет Майнкрафта. <свист> mm -hmm. Вообще об этой игре я слышал довольно давно, еще <свист> в Фрадике, когда был. Ну, я как-то узнал, типа, Майнкрафт, Майнкрафт, какая-то игра. Ну и Слава, и духа, Богу, есть типа, молодец, поздравляем. <свист> да? да, тем более для нас, в моем понимании, Майнкрафта была какая-то копия Майнкрафта на телефоне. <свист> Я уже не помню, как она называется, если надо до сих пор, ну, короче, это для нас было как Майнкрафтом. Если мы видели, что кто-то играет, и все, все говорили: "Я играю Майнкрафт" uh -huh. и все. Ну так, потом я как-то на Ютубе начал интересоваться Майном, ну и потом спустя пару вирусов на моем планшете смог скачать бесплатно Майнкрафт. Покет, ты еще тогда Покет, ты Ну Покет, да, все по-моему. Это по-моему было 0.15.0 что ли версия, uh -huh. когда ты еще, например, чтобы было, чтобы этот чтобы сменить режим игры, ну, типа, выживание uh -huh. креатив, приходилось выходить из мира. А, выходить на стройки да, мира. Да-да-да, uh -huh. на встрече старая убогая менюшка это. Uh -huh. Я помню, кстати, я помню, когда я первый раз зашел, ну, первый, первый раз наконец смог нормально зайти, я взял и построил себе какую-то избушку из алмазов. Какую-то маленькую такой коробку с крышей. Uh -huh. А потом меня это бесило, я построил огромный ТНТ и взорвал его. Вот так вот получилось. Нормально. Потом я потом я около года, или ну, больше года, наверное, играл на планшете, там, всякое такое разное. Uh -huh. А потом, когда у меня наконец кейсе появился свой ноутбук, uh -huh. это год восемнадцатый, по-моему, uh -huh. я скачал от лаунчера и начал играть в Майн. И так до протяжении девятнадцатого года, пока не купил себе лицо. Это, получается, ну, какая версия сижу, была до сих пор? первая, на которой ты играл? Джайвер? Да, на Джаве. Джаве. Ой. Ну, в Джаве это, наверное, 1.12.2. Ага. Ну, потому что как бы это лаунчер. Я вспомнил... Yes! я не... хоть кого-то раньше начал играть. Нет, в Майате я самый обычный на телевидении. Я же говорю, я на планшете кучу. Не, я также на планшете очень давно... Я, я помню... помню еще этот... Ну... Как я ненавидел, когда ютуберы всякие кликбейтели, что вышла версия там 1.3 новая. Ага. Оказывается, там просто добавили, блин, птесонное дерево и все. А -а -а. Куча всяких кликбейтов и дурачков. А -а -а. Я помню тот самый переход на бедрак издание. Ну, это еще не, не знал, что типа бедрок, там и -а -а. такая фигня. Я просто, ну, что вышла обновок, как бы такая, и все. А -а -а. Я помню еще тогда, братан, я бы ждал, вот там новую из того, что там добавили армор стенды. А -а -а. Я, короче, смотрел, смотрел тогда этого Шаду пристаком а -а -а. И у него какое-то видео было, типа, прикольные постройки без модов. А -а -а. И там, короче, был постройка, унитаз. Ну, потому что сделать вот это, типа, воду, там надо было, ну, алмазный шлем и армор -а, а все понял. А, короче, а, да, в Pocket Edition это не было арморстена. <coughs> вот я сидел, короче, да, как бы. Искал, пытался понять, да, как uh -huh. сделать. Ну, нормально. Вот, вот так вот. Вот. Я помню, там добавили баннеры, крашеное стекло и арморстен. А. Ну, я на кейс, да, скачал. Версию играл, не радовался, кайфовал. Помню, на ютубе находил какие-то механизмы прикольные, там, типа ракеты такие, самолеты. Uh -huh. Помню, ну и слизи, которые такие. А, uh я -huh. Наблюдателями. Я uh -huh. вот радовался, когда мне получалось их построить. Uh -huh. Ну и вот как-то так, в принципе. Uh -huh. не, ну, нормально. Сидел, играл. Получается так... и, Но... я, помню, я ненавидел Java-версию. Uh -huh. Потому что, типа, фу, компьютерная версия. Ну, зачем, бля... на, согласен, надо. Ага. И с... Телефон взял в любом месте, тык-тык-тык, -ты поиграл. Я помню, еще даже когда-то давно-давно я на ютубе видел видео, типа, эти голодные игры, знаешь? А, ну-ну-ну. В 14 13 году ага. что-то было. И вот. Я, по еще от другого ютубера услышал слово, типа, Minecraft Windows 10 Edition. Ага. Я, короче, думал, что есть куча разных версий Майнкрафта. То есть я не думал, что есть какие-то мини-игры, сервера, типа, что это такое? А -а -а. Для меня там 6-7-летнего, мне как бы было на это... Ну, все равно. Да. Я прочитал... Ну, учитывая, тут какой-то Майнкрафт играю, а тут какие-то голодные игры есть, прикольно. Это, типа, обычный сюжет Майнкрафта, а -а -а. я не знаю. Ну, и вот... Я начал играть, играть. Кстати, я, наверное, в 19-20 году, я У -у -у. играл в основном на мини-игры. И, кстати, благодаря Дирму я узнал куча новых вещей. А -а -а. Потому что я, например, с версии 1.14 активно в вообще не играл. А -а -а. Я не следил особо за этим. Я, например, на Дирме узнал, как работает этот компостер. А -а -а. Да и куча разных других штук. Не, ну нормально. Потому что путь. я без понятия вообще, как это было делать. Ну, хоть что-то мы познаем. У -у -у. Майнкрафт открывает ну, Майнкрафт. Да-да, открыл для себя Майнкрафт. А -а -а. Но следить вообще начал за Майном, ну, за обновлениями. Только, наверное, когда выходили, там, снапшоты 1.16. Ага. Ну, я, наверное, так, так Я помню даже время, это 20 год был, ага. была дистанционка. Ага. У нас была дистанционка, среда. Я, короче, во время, ну, пока делал уроки, ага. ждал новый ролик, на когда он выложит этот обзор на снапшот. Ага. И вот. Или, или, или не среда, наверное, была четверг, не что суть. он не сразу ага. выкладывает. Ну, короче, да, сиделка во время дистанционки было Ну, я так-то также начал за Майнкрафтом только следить вот насчет обновлений, когда на версии как раз 1.16 тоже, по-моему, то есть я не так втягивался сначала в Майнкрафт, то есть у меня первая версия была 1.8.9, потом я перешел на 1.12, кучу времени, по-моему, год или полтора на ней отыграл, Потом э, зашел там, наверное, может чуть-чуть, минут 10-15 поиграл на версии 1.13. Нормально. Там у меня что-то она немного залагивала такой хрень, нахрен, до свидания, обратно на 1.12. Поиграл там. И уже тогда, по-моему, вышла 1.14. Мы перешли. И я начал играть на ней. Потому что мне понравилось, там вот как раз обновление текстур вот этих всех неясно Но я как бы. Ну, я как я видел, что там в 1.14 происходит, uh -huh. там что-то добавили арбалеты, разбойников. Uh -huh. Ну как-то и так, мне не особо было это интересно. Например, я, я помню, как-то просто тут ближе к вечеру увидел какое-то видео, в типа, Майнкрафт добавили пчелы. Uh -huh. ну ладно, ок. И все. Ну, а потом ну поздравляю! Потом, когда вышел Майнкон, там что-то uh -huh. первый, там что-то 1.16, такой, а-а-а, ну какая-то броня назре. Типа, ладно, ок. Я вс этот b был каким-то вонючим. Uh -huh. И все а так вот, начиная с Дирма, я начал играть в Майн выживание именно. Mm -hmm. То есть нормальные, ванилу, ну, ванилу в плане. Mm -hmm. Не сборки модов каких-то. Да. А ну, хотя вот. бы, типа, ты когда-то играл с сборками модов? Я начинал некоторые сборки, ну не знаю, мне не заходили. Uh -huh. То есть я как-то начинал так чуть полчасика побегал, что там поделал и все, и ливнул. А, ну нормально. Мне не, ос не особо как то это нравится. Uh -huh. Так. Ну, так, вот, вот э, у Цербита я в прошлом э, видео как бы спрашивал, почему он Ацербит, как он придумал свой ник, но ну, а теперь хочу узнать у тебя. Так, мой ник Каст, ну, но... вообще у меня на самом деле было до этого еще два ника, uh -huh. блин, я не хочу их назвать, это Кринж. Прям Кринж. Ну, ну ладно, ладно один назови, я второй, ладно, сам можешь. Не, ну, ну, я, нет, я назову назову. Ну, первый давай. ник это по-моему был... ПК-86 Play. Нормально. Я не знаю вообще, откуда я это выдумал. Просто ага. какие-то рандомные буквы. Ага. У меня такой еще канал был. У меня там было... аватарка, у меня вообще был из какой-то анимехи. А, ну нормально. Тогда я даже не знал, что такое аниме. <связано> <связано> <связано> Тоже хорошо. Ну чё, покрутили, показывали, че бы нет. <связано> и вот. Потом у меня, короче, был ник этот... А -а Кирюха Плей. О, господи. Кирюха Плей, ну... Хотя бы не какой-нибудь кусок говна, ну Да, потом, короче, мне этот ник тоже разнравился. И я просто как-то сел, зашел на генератор ников, там сделался какой-то простенький ник, начинающий на букву К, потому что меня зовут Крыл. Да, ну и получился ник Каст. вообще, кстати, сначала думал, что у меня ник будет через букву Ю, Английскую. Типа, по идее, как сейчас, как каст будет, и вот, я, короче, в одной игре так зарегался, ну, с буквой Ю и меня друзья назвали куст. Ну и поэтому вот небольшая история... А, кустик? Да. Был бы кустиком. Вот. И вот, вот так А вот насчет этой приставки ТОП-1 ГГ. А, это, получается, это я когда регал себе лицуху, по-моему, обычно не там что-то с подчеркиваем, подчеркиваем почему-то был занят, я понятия. И в то время я как бы смотрел Аиды, а, и ну, это ну, э... некоторые челы были, да. Там, по-моему, топ лорд топ-1-гг да, был. Топ что -то, гг. Да, лорд топ-1-гг, чё такое было. Ага. И вот, и у Аида там какой-то второй аккаунт был. А Такой Аид, же по Ну да, я да, типа да. себе да. взять этот, Костоп ну, 1, 1 гг Ну а чё нет-то, правильно? Вот, я не знаю, вот если какой-нибудь новичок сейчас на сервере назовет меня Костоп, я его урою. Ага. Потому что меня так бесит, когда меня так называют. Я еще этот был, знаешь это Нюкима. На-на-на. И вот, я, короче, в девятнадцатом году осенью был у него в актерах. А -а -а. И вот, и челы, которые там были, мне постоянно называли кастоп. «каст мне это так бесило. Я А еще был в мелкой 12-летней шкилой, как бы у меня, знаешь, было сыкотно ответить. А -а -а. У меня еще пищащий голос этот был, а -а -а. и все. И поэтому как-то так. Ну, кстати, бабло это бабло там неплохо поднял. Правда, меня спустя три месяца кикнули. А за что? А там, короче... Какая-то типа сортировка актеров была, uh -huh. очистка. Я не знаю почему, скорее всего потому, что денег много было, приходилось uh -huh. зарабатывать. Ты знаешь, как это работает? Все зависит от просмотров. Uh -huh. Там первый месяц у нас была стажировка, ну мы просто первый yeah, месяц I посидели. Понял. Второй месяц мы, короче, ну были нормальными актерами и в зависимости от просмотров и заработанных там нюкемом денег, uh -huh. нам выдавали зарплату. Uh -huh. Первый месяц заработал, по-моему, 600 рублей. Ага. Uh -huh. А в, в ноябре, это был прям взрывной месяц, там uh -huh. в Нюке мы были бешеные просто просмотры, мне дали 3 200 по-моему. На за одну? Ну, за один нет, за один месяц. А, за месяц, нет, ну тоже хорошо. Мы там как снимали, мы снимали, получается, каждую неделю, по во вторник, что ли. Uh -huh. Мы там начинали в 18.30, заканчивали в 11 часов вечера. Uh -huh. Там мы чисто, как бы... Мы заходили там, подготавливались, нам все объясняли, мы репетировали, а потом в Нюкем заходил, мы снимали. Ага. А сколько ты поднял вообще полностью, если так, примерно? Ну, два месяца зарплаты, это 3,800 получается. А, ну нормально. Так. Я ж после этого, после этого, короче, решили сделать так, что, типа, ну, просмотры-то надо держать, поэтому они какие-то съемки, блин, там чуть ли были, не каждый день. А -а, а а мне как бы стыковое расписание не особо нравилось, но я в него не участвовал, я до этого уже а вот Кодик, кстати, ну, который тоже был в актерах, мне, он, по-моему, из-за этого краски ливнул, потому что, типа, слишком много они там снимали и так далее. А. Слишком много снимали, времени было не. Да, ну вне времени, как бы я шкил, о мне. Ну да. Ну вот так вот. Ну. Тут Кристофор очень интересовался и задал тебе очень интересный для тебя вопрос. Давай. Он задал, ты любишь Криса? Ну, если он построит нормальную ледяную дорогу и проведет на лодках uh -huh. и приведет ее туда. Я ему так и передам. Uh -huh. Обязательно. Да. Так, вот ты говорил как раз про коди. Но uh -huh. перед, этим, перед этим хочу задать еще один вопросик. Э -э у нас есть, можно сказать, общий друг Мейсон. Как ты с ним познакомился? С Мейсоном это довольно интересная история. Вообще, изначально, я уже, ну, вроде мне просто в ВК написал какой-то чел. У него ник был еще тогда Тава, но ну, ты вряд ли его знаешь. Ну, вряд ли, да, наверное. И вот. Мы с ним как-то подружились, там поболтали, позаписывали. Uh -huh. и он, короче, пригласил своего друга Мейсон. Ага. Uh -huh. Ну и все, мы как-то раз, э, разговорились так. В итоге, по-моему, Мейсон с этим Тавой посрался. Uh -huh. Что там случилось? Я как бы там вообще не участвовал, ну в итоге, как бы, с Мейсоном общаюсь, а с Тавой нет. Uh -huh. А он, по-моему, даже не, не Тава, сейчас у него другой уж совершенно нет. Ну и суть. то есть. Это, кстати, было, это, по-моему, лето 2019 года. А, ну нормально. Вообще, кстати, девятнадцатый год это просто мой любимый год, у него столько классных событий было. Ага. Я помню, еще это было летом, я был в отпуске, ну и микрофон, как бы я с взять не мог. Ага. Поэтому у меня был встроен микрофон на наушниках. Ага. Я, короче, общался ну, через плохой микрофон с Мейсоном. А потом, когда я приехал домой, я начал с ним общаться, он такой. Да хрена у тебя микрофон! Кстати, да, помню, у меня вообще нормальный звук или нет? Да, нормальный. Нормально, да? Просто у меня такое чувство, что у меня есть туалет как будто... Это... Что, мне уже говорили. что за микро у тебя? Микро у меня ну. куплен также в девятнадцатом году. Uh -huh. Samsung K01 а. U Pro. А, ну нормально. Ну, хороший микрофон, да. Ну, я когда выбирал, сейчас, э, у меня был выбор, э, выбор такой. Тоже, там, по-моему, был как раз Samsung, Fifine и какие-то еще э, два, по-моему. Mm -hmm. Я по ну, а, Я сразу же последние два, которые я сразу же вычеркнул. Потому что мне что-то они не понравились я такой. Ну нахрена нахрен надо. Вот. И остался как FIFINE, какой, какой у меня сейчас, и, и. И Samsung как раз. Я такой. Samsung, смотрю, по цене хорошо. Также получается. Они почти одинаковые были по цене, там может разница 10-20 рублей. получается мой комплект Но. с микрофоном по фильтрам и подставкой uh -huh. вышло где-то в шестерку. Ага. Uh -huh. Вот. Мне подарили мне. А, ну нормально. Я-то вот, я такой смотрю. Этот, э, этот как раз. Э, C1 Pro. М -м хороший микрофон, с радостью. Но там нету ни вот этих, ни пантографа, ничего. Я такой... А что это? Пантограф? Да. Ну это повесить микрофон русским языком, скажу. А -а -а. Специальное крепление, чтобы он, он висел. А этот типа паука что ли? Ну типа паук, да, да, да. Вот. А, у меня, кстати, паук, он я его не так давно этот заказывал. А, вот. Да, у меня в комплекте у меня было ужасное крепление на поставке, а -а -а. оно меня жутко бесило, поэтому я где-то наверное несколько месяцев назад заказался этот паука нет а, у меня держится вот, Кстати, вот эта поставка, ну, которая еще тоже заказывал ну, ну. она у меня там вся расшаталась и ага. вообще снял и поставил на ножки а, нормально и с у мне кстати нормально стоит на на, на ноги, этот, фильтр цепляется паук и микрофон А, не, ну нормально сначала я... мне компактненький, Но... маленький такой ага. вот я выбирал типа такой, смотрю нету ни пантографа, ничего, я такой блин ну как бы докупать еще придется а мне лень типа я такой, не, я больше подумал, наверное, такой а как он будет держать? Как мне его держать? В, руках, в руках надо его держать, да. Присобачить и еще и играть одной рукой я такой. А нахрен мне надо. Я такой я смотрю на этот FIFA, который у себя. Смотрю, пантограф есть, паук есть, по фильтр есть. Я такой. Выбор очевиден! Значит, возьмем mm -hmm. его. Я ну, на эликспрессе заказывал. Ну, я также заказывал. Вот. Не, я его целый месяц ждал, по-моему. Нет, я не месяц, я сейчас я скажу. Я, по-моему, в девятнадцатом тоже, или в двадцатом? А нет, в двадцатом, в двадцатом. В двадцатом я его заказал, и получилось, я первого мая его заказал, и девятнадцатого он мне уже приехал. Ну, нормально. Да, мне самому понравилось. Я его, я, ну, это было лето, я его долго ждал, uh -huh. Ну, там, потому что, да, я-то из-за чего там какие-то праздники... А, майские праздники были. Вот. А, ну да, как бы ты... Ну, тем более ты-то живешь под Питером, тебе ближе китаец. Ну, вот. Я такой... А, там у была просто еще какая-то ускоренная доставка Я такой. Гениально. Ну, но, да. но. В конце месяца выходит другая версия такого же микрофона, похожая на Блюете. Видел такой микрофон именно? Нет. Нет, не видел. Ладно. Типа, потом может, скину после, либо это... Ну, такой микрофон, знаешь, он э, именно стоит на столе, у него своя подставка, именно такая металлическая. Ну, короче, и он, типа, такого, вот, то есть я заказал, и он, по-моему, а, мне 19 числа приезжает, а 27 мая выходит этот... А, я ну такой... Понятно. Короче, ты мог купить сразу? Да, я бы другой хотел бы. Я... Там была сразу же клавиша типа UTA, а у меня просто на моем-то нету сейчас. Ну, О, на Вот, я хотел реально купить себе с клавишей UTA, что там наушники можно в него сразу же вставить, прослушать как место. А ну, здесь тоже можно наушники вставить. Ну, да, я, кстати, не... я только недавно, узнал, что оказывается, мои наушники подходят к этой фигне. А, да? Я, я просто надо посильнее туда вставить. А. -а, -а, -а. Я попробовал, вставил, но там уже мы себя слышим. Да, быть, да, нет, да, нет, я, я поэтому, поэтому мне тоже... Я не знаю, там я слышал вообще пятерка на стримах своих. Как-то себя самого слышит, бывает. А -а -а. Как он так сидит, я не могу. Я, наверное, минут пять посидел, я устал уже себя так слушать. Наушник надо. Но у меня сейчас этот с микро подключен к монитору. А. -а, -а. У, меня такой, у меня монитор, блин, с динамикой. А, ну нормально, нормально вообще. Так, ладно, тогда. Начнем тогда с некоторые прокоди. Кто так, ну, да, э, как бы, как вы познакомились с Коди? И почему именно, как я понимаю, с ним ты начал свою ютуберскую деятельность? Нет, ютуберскую деятельность а, я начал ну... не с ним. Я получается... О... Он, ну, он, он вообще написал мне... Нет, он не написал мне. У меня, по-моему, на канале исполнилось 100 подписчиков. Uh -huh. Я типа записал какой-то видосик. У него где-то было, может, чуть больше просто. И ага. он, как, ну, как он рассказывал, он, типа, этот... просто как-то гуглил, ну, ну, искал в Ютубе чел с, с таким же примерно, количеством, ну и нашел меня, зашел мой Дискорд. А, а у меня, короче, такой Дискорд был, я еще не понимаю, как он нормально его настраивает и мы так далее. А, ну, ну, ну. И поэтому я просто как-то зашел на него... Ой, oh, извини, я создал свой дискорд, uh -huh. там у меня были чисто и одноклассники, которые с пиратками. Uh -huh. А мне, и мне захотелось как поиграть на хай там с кем-нибудь. Uh -huh. Я такой пишу, кто будет играть с лицензией. Я не знаю, на что я надеюсь, если у меня там никого не было. Uh -huh. а потом вижу, какой-то чел отвечает, типа, давай я. Ну мы с ним поиграли, там пару каток в Бедварсе. Uh -huh. Там у нас катки были до этого, до дезматча. Uh -huh. То есть мы там куча времени с ним играли. И вот, ну так мы с ним познакомились, я там на его сервере шел. Он на твой. Мы чисто поиграли. Ну, ну он сначала на мой зашел, да, ага. и вот, потом я на него, серый, зашел. Ну, мы так и разговорились, ну и вот. И с, потом... с ними начал общаться, ага. да. Кстати, не, не так давно, спустя полтора года я с ним этот в КС немного поиграл. О-о-о-о. Ну, нормально. А вот сейчас, как я понимаю, Коди полностью, да, ушел в КС. Ну, как он сказал, что он типа. В Майну он так редко а А, редко, ага. Ну, в КС я его часто в сети вижу, очень часто. а, -а, -а ну нормально. Ну, это так -то. вот. Вот. Да. Ну, значит, э так как ты как, э уже говорил, что вы снимали с Коди, там был Атербит, э жизни ну, руферов нет. в Майнкрафте. Как вы да. такое придумали такой сериал? Как мы придумали? Да. Это не, я, по-моему, придумал, это Коди. А, -а, а Он мне просто... Я, я уже я, я не помню, сейчас как-то произошло. По-моему, мне просто, типа, придумал эту идею, рассказал мне, мы пошли сняли. Uh -huh. Тогда, кстати, на съемках Коди с Мейсоном познакомился. Ага. Uh -huh. Ну да, и, и вот потом, потом по пошли по да, по Потом Когда я видел, они, вместе с, они сразу в совместные ролики позаписывали. Я такой, что типа, вы делаете? Что вы делаете? Вы охренели! И вот. И, как да, я на, на понимаю... На кстати, у нас на Руферов был продуман целый сезон. Uh -huh. Но проблема в том, что Коди, он... Сначала у него был долгой переезд, uh -huh. мы с ним не могли снимать... Потом как-то начали снимать третью серию. Но там сначала просто либо какая-то запись сбилась. Ага. Как такая всякая херня была, в общем, плохо. Ага. И вот, ну и как-то все. И как бы все, дело закрыто. Да, не досняли. Ну вот, мне также можно сказать. Э, Шахтеров-то вот время приключений был да. целый сезон уже продуман. Но почему-то вот видишь, что все время, вот реально, времени не хватает вот этого всего. Аж все равно вот может сам же когда-то присутствовал, же, видел, что на что то может уйти несколько минут э, минут ну 30 объяснений. Да, объяснения. Не, а да ну было, я говорю э, На что-то там полчаса объяснений кому-то, до кого-то дойдет, какой-нибудь как всегда, начнет веселиться. Ну, жизни руферов вы э, э, предложил коде снимать, да? Угу. Вот. А карту вы там, как понимаю, находили в интернете, да? Карту мы находили, да, вон эти, мы по-моему вообще какого-то ютубера взяли этот город, угу. там мы чуть модифицировали, ну, накачали модов, модифицировали немного, и все. Угу. потому что я помню, что город такой был интересный даже, много было чего там можно было. Да ну, мы, не, мы не в состоянии такое было построить. Ну да, построить... А, кстати, там вообще, в мы для, мы для третьей серии, по-моему, строили, Нет, аэропорт мы, по-моему, сам не строили. Uh -huh. Ну, кстати, да, вот небольшой вот, я, uh -huh. наверное, uh -huh. в своем будущем он... ролике. Я в своем будущем ролике расскажу, что там как было. Uh -huh. И вот, ну, нет, по-моему, по-моему, аэропорт мы не строили, мы его просто обустроили. Uh -huh. А именно самолет, по-моему, я сидел, строил по гайду какому-то. Uh -huh. Либо сам так чисто на глаз. Uh -huh. И, по-моему, какой-то этот, наш, мой друг, которого я пригласил, он, по-моему, uh -huh. аэропорт Сетул. А, ну нормально. Поздравим друга! Я, да, бомбанул сильно его. А я не помню, как мы его восстановили. Восстанавливали? Нет, по-моему, как-то восстановили. Я уже не помню, как, если честно. Самый, наверное... Ну, может быть, не всех интересующий, но меня точно интересующий вопрос. Когда возвращение на YouTube? Так, ну это довольно интересная тема. Вообще, я планировал еще летом, когда приеду из отпуска. Но прикол в том, что... С момента последнего записи ролика, у меня из комнаты убрали палу... пару стеллажей. А. Из-за этого у меня эхо. получилось эхо. И звук, да, и у меня плохой. Ага. И вот, и как бы стол мне новый, до сих пор у меня еще не сделано, чтобы мне от эхо избавиться. Ага. И вот, ну поэтому планирую в следующем году, надеюсь, да, надеюсь, Ну, 8, В следующем да, году, да. 31 декабря, друзья, 30 я 30 возвращаюсь! Да, с Новым годом! С Новым годом! года! Решил нового поздравления записать, да, спустя три года. Как закончил на поздравлении, так и вернешься на него. Ну, вообще, на самом деле, у меня еще давно план... Розить канал на пару лет. Потому что мне как-то не... Потому что я пищал, что-то там, и типа... Кринч. кринж прикол. И вот. Ну, и что-то я как бы вроде дождался этого времени, так ничего не писал. Ты и 20-21 год я как проскипал. Проскип, Полный скип. Uh -huh. Проспал. Вот тебе мы и знаем, мы ну тебя да. как будем снимать. Ну на самом деле я вообще больше как-то. Кролик, я и честно не особо знаю, что мне можно будет снимать uh -huh. на ютубе. Так что больше, наверное, стримить, наверное. Ну берешь стримишь Теперь спокойно. Че, сидишь, тратить, сидишь два часа. Не, ну в принципе, если как бы на дерьме будет много контента, то как бы Ну а че, Новый год, новые идеи сейчас мы. Потому что мы сейчас, смотри, мы же сейчас будем водить паспорта наконец-то. Впервые в жизни. еще на третьем сезоне хотели. Да, на третьем сезоне, но. Мы из-за чего не стали уже водить их, если так говорить. Мы хотели, что паспорта связаны с ФБР. То есть офис ВБР, да. главный город, приходишь, подаешь заявление, несколько дней обработки, и тебе выдают паспорт. Да, как Мейсон рисовал текстуру паспорта, Хизари сделал пропуск ВБР. Да. Вот. Но мы потом уже подумали, типа там конец сезона. Был. Я вообще не знаю, может быть, я кому-то рассказывал, может нет, но вот тогда, когда мы праздновали день рождения сервера, да, 22 по-моему, mm -hmm. марта, вообще был прикол такой шел сначала разговор в феврале, по-моему, или в, в январе, нет, в феврале шел такой разговор, что этот вообще до день должен был быть последним. То есть, mm -hmm. я вообще молчал, я специально никому не говорил, я просто не знал, будет это последним. Ну, я и... хотел. Ну, я хотел, мы отпраздновали, я тебе говорю, у нас отплата 23 марта была. 23 марта, по-моему, там до 12 часов дня мы могли бы еще играть. Я хотел вам просто Я пришел просто. Ну, пришел бы что-нибудь сказал бы, такой Ну, по-моему, там закрытие сервер завтра Да, с 4 сезона не будет Интерес не принял ислам Да, по-моему, реально шел сначала разговор Что вообще бы все был, третий бы последний был бы Поэтому, ну, сейчас мы ведем паспорта Будем дальше смотреть, что и как Поэтому да, чисто Глак Чисто, да. Так, ну хорошо, ну давай, я за тебя продолжу эту рубрику. Давай. Кто будет сниматься в следующем интервью, ты про нее забыл. да? Угу. А, кто сниматься будет в следующем интервью, Фроди. Э, так, ну, ведущий кандидат, наверное, будут, нет, это я тебе уже решать. Ну, назови, наверное, лучше одного человека, чтобы было немного честно, чтобы старые тоже могли поучаствовать опять. Одного человека, да, лучше назови хотя бы, чтобы... Которую ну, отдыхать. я выберу человека, с которым я провел просто весь абсолютно третий сезон, uh -huh. весь этот год. Ну, я думаю, это ты, ты глаз, кто это? Ласт. Да. Ладно, дорогие друзья, выбираем следующего номинанта на интервью. Либо Ласт, либо Цен. Голосуйте и, наверное, на новогодних каникулах мы это все снимаем. Ну, Будем... в принципе, если Ласт ну... орудил все вот это, то я думаю, он найдет. Вариант. Да. Значит, э, так скажу, ну, мне кажется, это знают, хорошо, что у меня здесь вопрос есть. Знает очень мало людей, вот э, гипермало. Наверное, на здесь Давай. вообще никто не знает про это. Но... Ш, расскажи про канал Робокактус. Я все на него подписан, Подожди, а я а жду. Я, а кан... я тебе подкавал, я тебе его показывал, да? Да, я и на него все подписан. Так, да. скажу, я м жду видосика на ну канал, короче. Это если кто не знает, это побрал Старуса канал, потому что я единственный игра, который играю на телефоне. Uh -huh. И вообще, на этом Тогда еще это был также, по-моему, 19-й год. Просто, наверное, самый херенный год. Ну, это был 19-й-20-й год. Uh -huh. И я в, в то время были популярны, типа, эти смешные монтажики uh -huh. там и так далее. То есть мемы всякие вставлялись. Ну, я так потихоньку начал делать. Учился uh -huh. монтажу благодаря этому. Сначала я снимал на телефоне. Uh -huh. Ну и монтировал тоже в этом кайн-мастере. Uh -huh. Потом я перешел на компе, я снимал сначала, по-моему, в... А, ну я снимал сначала в Моваве, потом uh -huh. перешел на пример про. Uh -huh. А, ну и кстати, вот еще такая интересная фигня. Вообще, тогда я ролик последний выпустил летом 2020 года. Uh -huh. И вообще, я должен был выпустить еще два ролика осенью. Uh -huh. Но прикол в том, что с одним персонажем я начал делать, половину mm -hmm. отмонтировал, и у меня, короче, этот проект не сохранился. Uh -huh. или что там. С... А, нет, а, не не, -не. Я, по-моему, начал делать, сохранил, uh -huh. потом еще половину сделал. И у меня вот эта часть не сохранилась. Я как-то uh -huh. или отбросил. Потом с еще одним персонажем я там похожая ситуация. Произошла. Uh -huh. Ну и потом я, короче, думаю, типа, ну как завершение канала, в принципе, я по. Ну, тему уже не популярная, uh -huh. но ну, я уже как бы фиктировать. Я такой думаю, ну выпущу последний ролик, там нарезка сразу ролик, Даже в ТикТок, uh -huh. уже не знаю там. И вот, а потом происходит такая херня, у меня слетает жесткий uh -huh. Я тебе рассказывал об этой uh -huh. фигне. Вообще, у меня все эти были файлы записаны на моем ноутбуке. Uh -huh. Потом мне подарили комп. О, да, кстати, никогда не заказывайте компы с ОВИТом. нет, комп у меня не бушный, по идее, был новый. Uh -huh. И вот, ну прикол, там был HDD, uh -huh. да, жесткий диск обыкновенный, и uh -huh. вот. И, ну, вообще, по-моему, у меня Майн, кстати, был установлен на SSD. Я, по-моему, так, случайно uh -huh. как-то установил туда, поэтому он у меня после слёта выжил. Uh -huh. А другое, я, был, я, короче, все старые... Я просто, у меня папка YouTube была uh -huh. И там были просто, как на два канала, там были Риги, 4D-превьюшки, uh -huh. сами видео, неотмонтированный материал, куча всякого полезного добра, просто всякие шапки канала, аватарки, скины. Uh -huh. И вот, у меня была прям самая важная папка, наверное. А потом я просто как-то перезагружаю комп, и вижу, оно у меня. У меня как жесткий диск вообще типа просто пропал а -а -а. Пам -пам. Потом я сидел несколько дней и не понимал, что мне делать. Потом мы пришли к этому продавцу, он там заново как бы настроил, и у меня жесткий диск стал пустым. А -а -а. У меня тогда просто был в полнейшей дизморале. Потому что стерлось абсолютно все. То есть стерлись планы на робокактуса. и.. А -а -а. Просто не знаю, сколько я сейчас буду еще сидеть, и искать новые риги для превьюшек ну, на каст обыкновенного. А, на каста? Ну я да. тебе некоторые могу кинуть, у меня просто километровая такая папка, у меня там она весит, по-моему, ну, ну, 16 да, гигов будет. даже. И вот. И вообще прикол в том, что а? я просидел так довольно не... несколько минут, сидел на одном SSD. Угу. Мне повезло, что я тогда в это время чисто задротил в вот эту в террарию. Угу, угу. а у меня тоже было на SSD установлено. Ну и поэтому я как-то эти годы, ну эти годы, господи, месяцы провел, ну, uh -huh. нормально. А потом, в общем, я пытался несколько раз пере, ну, подсоединить этот жесткий диск, uh -huh. а он мне опять через некоторое время слетал. Отгодаю, uh -huh. ну да, окей, хер с тобой. Потом я решаю перестановить винду. Uh -huh. Потом я решаю, думаю, блин, а что если установить, ну, подключить обратно жесткий диск? Uh -huh. Подключаю и... Все работает? А, надеюсь, ну, Пока что уже 10, месяца два три все работает прекрасно. Ну, я бы на всякий пожарный после такого перенес все к черту куда-нибудь. Ну, у меня... У меня ничего, нет, у меня только игры на... А, ну, Ждают. тогда ладно, это фигня. Не, в мне такой... ничего особо хрень. Это нет. ничего такого еще страшного. Ну, нет. да, и вот... Ну, вот так вот. Ага, Давай, следующий... вопрос. сейчас выпуск. одну секунду, я вроде отвечу просто. Так, значит, э, следующий. Он же с Майнкрафт именно связан, не Бравл. А! Сколько кубков в Бравл Старс? Так, сейчас подожди, зайду. Давай, конечно. Так, а... mm -hmm. Так, в Бравл Старс oh, у меня 32 487 кубков. 320. Все 53 <связывая> бойца. Mm -hmm. И до момента, ну, обновления, ну, которое вышло не так давно, у меня были все прокачаны uh -huh. с пассивками и гаджетами. Ага. Uh -huh. В Персел черти выпустили обновы и добавили 11 силы, которые хер прокачаешь. Uh -huh. Еще, кстати, самый высокий ранг, это у меня на вороне двадцать как бы, почти апнул 30 ранг. Uh -huh. Потом, правда, у меня было 960 кубков, сейчас у меня, правда, 938, ну ладно. Ага. Uh -huh. Допустим. У меня, у меня, кстати, даже есть свой клан. И, кстати, с кланом у меня тоже интересная ситуация, Давай, ну, напрямую связан с каналом Робокактус. Угу. Вообще, как бы, сначала я думал, что я за счет канала буду развивать клуб, но у меня получилось наоборот. Угу. У меня клуб немного развился, начал вылетать, ну, влетать в толпу, Он у меня угу. был, ну, 100 из 100 игроков, угу. то есть все было прекрасно, и как бы благодаря этому приходили на канал с угу. новые подписчики. Ну, да, у меня на Робокактусе подписчиков больше, чем на касте. Угу. Да, как бы. Ну вот, ну вот так вот. Сейчас у меня клуб, в принципе, нормально, живет. Правда сейчас 30 участников. 30 участников. А сколько нам вход? 10. Мам, нет, максимум там 30 участников теперь. Сократий, вход у нас тень не достать до туда. А сколько? Давай, просто. 27. 27, ну да. Кристи, я хотел просто тебя пробить в клан один здесь робо кактуса. Но не получится. Ну вот не фартануло. Но он все равно фул лучше. Фартануло там. Некуда. А ну кстати, да, кто не будет играть в лигу клубов, то нахер Согласен, кому... Че? Поменьше. поменьше. Крис говорит поменьше. Насколько поменьше? поменьше нельзя. Я ботов не п*****. Ботов не Ты ещё так на 12? Можешь Криса пустить? По блату. Ладно. Так. давай, следующий вопрос. Что ты думаешь о Майнкрафте в целом? Что я думаю о Майнкрафте в целом? Ну, что, самая продаваемая игра в мире? Хорошая игруха для исполнения твоих желаний, Хочешь, хоть пищу из всех блоков построй, хоть за гриф или как я это уже сделал. ну как Осуждаем такие слова, А, кстати, Тёма, раскройте секрет, на третьем сезоне я юзал x Ой. Ну, на третьем я думаю все юзали. Даже ты. Да. Ладно. Один раз было тоже. Ну, осуждаю, как да. Ну, осудительное поведение. Не, ну, в принципе, и игра развивается, в ну, новой версии хорошие. Оптимизация, в принципе. Ну, мне как бы хороший, мне нечего говорить оптимизации. Ну-ну-ну. Вот, ну, что, нормально. Ну, ну нам говорить, ну нормально. Ну нормально. Ну, нормально. Так, что, да, да вообще-то, это моя коронная фраза. Да. У меня было очень много коронных фраз. Какая твоя коронная фраза, может, у тебя есть? Коронная фраза, да без понятия. Mm. Не, нет, ну так я, думаю, не занимаюсь, уже долго довольно, у меня, наверное, нет ее. Ага. -а. Самая смешная история школы. Может, есть? Ой, самая смешная история школы, блин. Ну, за 8 лет много таких неплохих вещей произошло. Угу. Правда, прям не знаю, насколько они там все смешные, не смешные. Ну, По твоему мнению, какая была... Не, ну я как бы человек прилежный, да, я... Ну, Не творю как... херню. No. Поэтому со мной мало как бы, наверное, смешных историй было. Но я помню, как-то в классе, наверное, шестом uh -huh. у нас девчонки затопили женскую раздевалку. Как? Как мне сказали, кто-то из них предложил, давайте устроим потоп. Далее включили краник. Потом мы слышали, как они там физрук ругаются, что там было такое. А, а мы, честно, с... <смех> такие вообще дурные там, что ли, и все. <смех> а еще я помню, кстати, в, класс... в классе пятом, мы <смех> тогда переодевались <девяти> с <смех> но у меня есть еще 9 классов в школе, поэтому, как бы, ну, я на да. самый старший челы. И вот. И, короче, как-то раз, они помню Ну, знаешь, вот этот, когда старший класс заходит, к младшим, младшие сидят все-таки тихие, no, no, no. а старшие там ржут. Ну. No. И вот, и короче, девятиклассники, ну мы сидели спокойно поддевались, заходят они, они по-моему, я не знаю откуда, достали перчатки начали драться. Я понятия не имею, зачем они это сделали, они по-моему даже... Нормально. И вот. Капец, вот так, короче, да, понятно. Бывает. Еще я постоянно на переменных слышу от своих одноклассников то, что их спалили в школе, как они порядом в туалете. О, ну, ну да, вам, надеюсь, камеру не поставили, как отсорбили. Камеру... <laughs> вроде, вроде не поставили. <laughs> Всё, ну я тебе говорю, сейчас, а, Кстати, у меня сейчас с друзьями интересная, ну, смешная история О. произошла. Они, они, короче, ну, Саша их свалили в туалетах. У -у -у. Они решили пройти в этот туалет, который у началки. ну -у -у в начальных классах они короче зашли туда там стояли парили uh -huh. потом какой-то мелкий первоклассник зашел ну спокойно ходящий uh -huh. ребенок спокойно хочет спасать. Uh -huh. потом приходят два огромных бездаря потом они ну это седьмой класс uh -huh. был они решили я не знаю почему по приколу ушли до него докопаться ну как бы мелкий пацан до него докопается, две ды конечно, за жаловался училки они короче стоят там порядок, а к ним заходят как будто ну и все, и нормально. Кстати, пацанам в этом плане вообще удобнее, потому что завучи-то они мужской туалет редко заходят. Реже, чем в женский. Ну смотри, а если у тебя будет завуч, например, мужчина. Ой, ну Ну тогда все, конец истории. Не, это не у меня, это пусть как бы да. Мне на это пофиг вообще будет, да? Ну, так же, вообще в Да-да-да, продуйся, продуйся. Пошел Ладно. Что можешь сказать про Новый год, так как он через сколько? Через 5 дней что ты... Да, Разберет. ну я еще елку даже из гаража не привез домой. Да. Ну такая вот фигня. Ладно, поехали с кастом елку из гаража, так Да, поедем в Мурус. Меня тут как раз там сугробы огромные, да? Ну на самого я, ты бы видел, можно сказать, по колено я охренел. Да, вот только к этому времени у нас еще и полярная... А, ну это да, я слышал. Где я... в 2 часа дня у, у, у тебя темно, как в 12 часов. Да, я видел, я... Песок... И что, кстати, у вас же там это, вот, в Питере какие-то да, типа белые ночи, да? Да-да-да. да, да, да, да, да нет, вот нет, это нет. белые ночи херня по сравнению с полярной. Да, я, ви... или... я видел, я в ТикТоке просто пролистываю, такой, говорят... Да, 3, 3 часа ночи, светло, сейчас, как что-то там написано, что-то сказали, сейчас тебе скажу, что там сказали мне. Я сейчас просто слышал... А... Там какое-то число есть, когда э, день считается, там, 34 си... минуты, что ли? А, ну, зимой, ты говоришь? Да, да, да. да. А, ну, какой-то там, да, я, я не знаю, какая-то именно... А, кстати, по-моему, она не так давно была, когда, типа, день самый короткий. А-а. Не, ну, знаешь, нескольких минут я не знаю. Бу, ей, да, есть такой день, когда солнца вообще нет. а, -а, -а которые там бывают. Ну нет, знаешь, что вот такая фигня, когда ты приходишь, за... приходишь в школу ночью... Мы просто всегда веселились, мы говорим, приходишь в школу утром, темно. Выходишь вечер, темно. Как будто просидел... Сутки целые. Ну, не вставая. Вот. Ну, про Новый год отмечать, как да будешь? Ну, с родителем, да? Ну, да, к сожалению, я не смогу, я не я буду и поэтому, как бы, Крис, если... Не дай боже, если ты неправильно проведешь битву на лодках, я тебя уру. Крис, я тут угрожаю. Я тебя буду да? Да, он будет тебя гриферить, говорит. Вот. Ну, ты там миллион раз говорил, что за ПК, поясни за ПК свой. Поясни. Так, поясни за ПК. Но у меня тут недалеко стоят коробки от ПК. Я может... Ну, блин, нет. Мне сейчас остальные все... С компонентой лень говорить. Ну, проц у меня AMD, Ryzen. 73700x8 core во, процессор во, во. да сколько это, я, я, я, это я, я через F3, ядер смотри. ядер сколько на нем 8 core а, ну, значит, 8 ядер да все правильно значит да это я че ладно ведюха у меня блин у меня, у меня по, -мо по моему у меня гигабайт uh -huh. или нет я не помню короче geforce rtx 2060 uh -huh. К сожалению, я купил ее когда она когда у, когда начались эти ну, поднятия цен из-за uh -huh. майнеров. Как бы я вроде как бы успел, но не особо. Ну, как успел. бы не успел. Да, потому что я мог ее купить. За эту сумму мог купить подороже, наверное. А, нормально. И вот, поэтому обошелся пока только 220-60. Ага. Uh -huh. А какую бы хотел, так то Какую хотел? Да, да, не знаю. Ну 30-90, да. Ну а там 30-90 Ti какой-то. TI да. там супер еще какой-нибудь, да? Не, ну на, не, ну я думаю, у 28 Ti было просто за глаза. Ну, ага. да, блин, на 5 лет хватило бы. Вот тогда да. Не, не, себя она справляется спокойно. Управляется, да. и слава богу, как да. говорится. А, оперативки сколько? Оперативки 16. 16. По сколько? Мегагерц. Гигагерц? Мегагерц. Следующий вопрос, да, я думаю. Без понятия. Но ну, У меня две полоски по 8, а ну, счет это, этого не знаю. Это... Ну, так, у меня больше к тебе вообще вопросов нету. Просто нет, я ровный пацанчик, да? Ну, ты ровный пацанчик, ты да, прошел. Короче, могу сказать, да, сейчас ну, вышку за свое честное мнение. Давай. да. Если ты обидишься, то ты гей. Согласен. Ну короче, да, как бы первые полгода Дирма 4 сезона полное -го, но потому что. Ага. Ну не, не плачь, хорошо? Да, конечно, ради тебя только. Буду. Не, а вот если бы ты меня послушал, и мы сделали бы чистую одни из бы А если бы я тебя послушал? И мы бы не перех. А ладно. Ладно. Ну, может, у тебя есть какой, какой типа, чего я так мало проиграл эти полгода, да потому что на этих границах ничего не сделаешь. Ага. Абсолютно. Согласен. Ну, эти, как, эти кривые пещеры, которых нифига не добудешь, как бы, да. Ага, вот, да. 1.17 спасаем перед Новым Годом, и все. Да, когда 1.18? 31 в 0.0. Ну, я думаю, что все-таки большой вопрос у тебя были к тебе были от меня я задал угу. когда-нибудь будет все равно еще интервью со мной поэтому я О, думаю что да. какие-нибудь вопросы ты в большой список вопросов от всех игроков как бы Дирма, вообще от любых ты задашь а и еще кстати но... вообще на самом деле машину его поправочку вести я во-первых хочу спросить но я видел часто что фрозер писал что он играет сколько сезон Какого? Со второго, там, первого сезона он играл. Ну, если бы он еще не с первого, я вообще... Ладно, ну... Подожди, а Фрозер был всегда такой ник? Нет, у него был, по-моему, Зеф... Нет, у нее сейчас Зеф Фрозер. У него Фрозер... Фрог ЮТ было, он Фрог. а Фрозер это Фрог! Да-да-да-да. Я просто Фрозера видел только в конце третьего сезона, я... описал я такой, дима какого хера кто-то еще такой ну это Фрог тот же самый ну блин ну как да, советую фроза заменить на дэнчика да ну ладно да кстати дэнчик дэнчик мне сказал что голосование тут так еще разочек скажи дэнчиком еще раз скажи а то у меня пропал ты немножечко ну короче если ты дэнчика не добавишь голосование тут гей окей я его добавлю о, ладно, значит у нас... Держал свое обещание Ну ладно, ладно, я добрый человек, я его добавлю. Да. Угу. Ну ладно. Ладно, каст. Ладно, каст. Наверное, Ладно, нижнее подчеркиваю, интереснее, нижнее подчеркиваю. Хотел бы на конце написать, но уже подумал, слишком много букв. Ну, ладно, спасибо, что пришел. Да, спасибо вам. Да, кстати, я ждал этой интервью, чем полгода. Я и Тма и конечно решил сделать интервью с Миллопи, который играет. Да, конечно, Миллопи. Глэк. Но Глэк. Я согласен. Ладно. Поэтому, ну. Ладно, хотя, хотя, хотя если бы этот Глэк не. Так не накрутил мне глаза. Ладно, всем домой и всем пока. Ну да, всем до пока.